Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Друзья, сегодня я к вам с готовым изделием, с мужскими брюками. Одни брюки у меня готовые, сшитые, вторые чуть-чуть недоделанные, но мне не терпится вам их показать. Когда-то давно на канале, наверное, чуть больше года назад, да, это был прошлый сезон, я вам показывала мужские костюмы, там была мужская толстовка с вышивкой волком, с волком, и я показывала уже похожие брюки, они очень ну, скажем так, классно разошлись в народ, я шью их в большом количестве, просто уже как орешки щелкаю. И вот хочу показать вам еще раз, напомнить про эту модель, а те, кто у нас новенький на канале, пожалуйста, присоединяйтесь и смотрите вот новиночки. Итак, размер у этих брюк небольшой, мужчина невысокий, небольших объемов. Это футер трехнитка, я его очень люблю, потому что двухнитка все-таки тонковата. А начес: ну, начес он только для зимы. А трехнитка получается универсальный материал, универсальное трикотажное полотно, которое подходит и для прохладного лета, ну и даже для теплого лета. Да, и для весны, и зимой можно носить брюки из этого полотна. Итак, показываю первые штаны. Цвет хаки. Очень приятный. Я надеюсь, что наши камеры передают этот цвет, потому что когда я начинаю на свой телефон для наших вот площадок, да, для наших групп в соцсетях различных Снимать этот цвет, то цвет хаки, он, конечно, искажается вот на телефоне Поэтому надеюсь, что наши приборы передадут все точно Итак, как мы помним, это такая вот классная модель Имеет боковой шов Дальше есть смещение, есть рельеф в область передние детали, но здесь я беру в зависимости от размера, чтобы были пропорции. Если это небольшой размер, то 4-5 сантиметров, если мужчина крупный, ноги достаточно объемные, да, хват бедра ну такой приличный, то можно брать ну, где-то 6-7 это максимум а сантиметров, нужно смотреть этот баланс. То есть у меня есть рельеф, который идет по полочке и чуть выше коленные чашечки уходят вот в такой вот подрез. То есть подрез проходит чуть выше самого колена. Для чего? Самая главная проблема – это растянутые колени в мужских брюках. Потому что наши мужчины активно двигаются. Да, и когда я шью женские брюки, это тоже такое, знаете, нужно учитывать этот момент. Особенно, когда мужчина ездит на автомобиле. Постоянно в сидячем положении, все растягивается. Поэтому я придумала такую фишку, но я тоже ее подсмотрела, но немножечко доработала. Значит, подрез переходит вот сюда вот в такой немножечко подрез по диагонали. И вот эта часть, видите, она у меня простегана ромбиком. Вот эта часть попадает ровно на колено. И она еще с изнаночной стороны, я сейчас покажу, продублирована кулиркой для того, чтобы усилить этот момент немножечко. И смотрите... И долевая нить в кулирке проходит вот таким образом, как бы поперек, поперек передней детали для того, чтобы усилить эту область колена и собственно стежка она добавляет интереса. Ну не знаю, моим мужчинам, которым я шила уже и заказчикам и близким, очень нравится эта модель. Дальше. Чем еще хорош этот рельеф-подрез? Тем, что он позволяет без особого труда встроить в данные брюки карман. Это может быть карман на молнии. Ну, естественно, карман на молнии очень удобно встраивать, когда есть рельеф, когда есть шов, да, припуски на швы. Дальше сюда в других брюках покажу. Ну, давайте вот здесь вот сразу. А здесь у нас для сравнения листочка с настрочными краями, которую я выполнила из кашкорсе. Я очень люблю сочетание фактур, когда гладкая фактура плотна сочетается вот с такой вот резиночкой да, из кашкорсе. То есть вот сюда я встроила листочку с строчными. краями краями, а здесь молния. Молния в цвет нашла. Ну, прикольно вообще, мне кажется, классно, здорово. Когда целесообразно делать именно молнию? Когда? Тогда, когда брюки прям вот хорошо в обтяжечку сидят. Вот эти брюки мужчина попросил шить прям по себе. Вот прям, чтобы хорошо-хорошо. И Естественно, если он наденет, наденет на себя брюки там, где листочка, то листочка может отходить и получать, будет получаться не очень хорошо да, в этой области бедер. А молния, она позволяет наглухо <застегнуть>, застегнуть карман. Карман не будет оттопыриваться. Ну и в то же время молния это такой декоративный классный элемент, который можно сделать контрастного цвета. Дальше, внизу вот манжеты, тоже любим, носим вот такие заужные брючки, когда манжета, она позволяет сохранить чистоте брюки. То есть есть небольшой напуск на длину, да, чтобы было ну, хорошо садиться, двигаться, чтобы было так вот не, ну, не коротко. И манжета позволяет не волочиться брюком по пятке кроссовок, например, и сохраняем их в чистоте. Кстати, еще хочу обратить внимание, что это футер с таким легким-легким напылением, даже это не напыление, а такой эффект кожицы, кожуры персика бархатистая такая фактура, что не дает потом, кстати, вообще не закатывается этот материал, мне очень нравится. То есть ни, ни катышков нет, ни протертостей, носится долго, это уже проверено. Дальше шнурок в тон, шнурок делаю. Вот здесь внутри пояса, не снаружи. Можно сделать и снаружи, чтобы кончики, концы свисали, да, их было видно. Но, как правило, просят сделать внутри, чтобы можно было затягивать. То есть там пояс, потом резинка вставлена плотная, эластичная. И потом уже шнурок. Вот такие классные брючки получились. И вторые брюки, они точно такие же, чуть-чуть недоделанные. Мне осталось запаять. Запаковать вот эти вот кончики шнурков. И, наверное, буду делать отделочную строчку по низу манжета. Здесь будет так. Все то же самое. Этот цвет какой-то графит. Легкое-легкое несовпадение оттенков основного полотна и кашкарсе, что мне тоже очень нравится. Опять же, тут и тон, и фактура. Вот видим, да? Здесь в этих брюках э, все тон в тон, тут чуть-чуть отличается и смотрится тоже очень хорошо. Такой же подрез уходит на колено, укрепленная область колена э, простеганная, кстати, брюкам это придает тоже какой-то интерес. Манжета. И тут отличие то, что я вам вот уже показала. Листочка из кашкарсе. Листочку я обязательно проклеиваю тонким-тонким дублерином, либо флизелинчиком тоненьким, для того, чтобы вот это кашкарсе, вот видите, оно у меня не растягивается. Если в обычном положении вот оно тянется, то здесь оно проклеено, я прям полностью деталь проклеиваю и пополам сгибаю, приутюживаю, пришиваю. То есть здесь уже не тянется. И обязательно, когда я делаю карман, то обязательно проклеиваю область входа в карман туда, куда я буду притачивать детали мешковины. То есть долевиком, каким-нибудь клеевым это очень ну, нужно сделать, чтобы карман не растягивался. Вот и все, что я хотела вам показать на сегодняшнем уроке. Вдохновляйтесь, новый сезон уже наступил, весенний, летний, осенний. Можно сшить классные брючки и себе, и своим сыновьям, мужьям дочерям. Так что, девочки, вдохновляйтесь, пользуйтесь и присылайте мне свои работы. А также пишите в комментариях, что вы хотите еще увидеть на моем канале. С вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.